Добрый день, дорогие друзья. У нас очередной выпуск программы «Смотрите, кто пришел». Я ее ведущий, журналист Рустам Вафин. И у нас сегодня в студии проректор Казанского федерального университета по внешним связям Тимирхан Булатович Алишев. Здравствуйте, Тимирхан Булатович. Добрый день. Тимирхан Булатович, я, мы сегодня продолжим наш разговор, который вообще состоялся два месяца назад. И назывался он «Международная деятельность Казанского федерального университета в новых внешнеполитических условиях». Условия не изменились, они по-прежнему новые. Деятельность идет. И сейчас состоялся ну, такой целый цикл наверное, мероприятий, связанных как раз по вашей линии, по внешней линии. Международной деятельности Казанского федерального университета. И я хотел бы с вами о них поговорить. И в первую очередь это открытие филиала в Джизаке, в Узбекистане где вы присутствовали, и дальше мы пойдем по тем странам, в которых вы побывали, и представители Казанского федерального университета побывали с деловыми, научными и прочими связями угу. в последнее время. Спасибо. Но ну, в джизаке мы не просто присутствовали, мы, по сути, там организовывали открытие, да, и готовили его не только в самом джизаке в Узбекистане, но и здесь, в Российской Федерации, в городе Казани, у нас в университете. Надо сказать, что действительно мероприятие было очень торжественное с участием президента Республики Татарстан. И во многом благодаря его поддержке, поддержке правительства Республики Татарстан, были завязаны связи, которые привели к открытию филиала. И были изданы те нормативно-правовые документы в самом Узбекистане, которые позволили этот филиал открыть. Вот. Ну, надо сказать, что Республика Татарстан, мы знаем, в целом очень хорошо взаимодействует с Республикой Узбекистан. Более того, президент нашей республики встречается и имеет личные отношения с президентом республики Узбекистан. Безусловно, это помогает, поддерживает и наше взаимодействие на уровне образования. Хотя надо отметить, что количество узбекских ребят, которые поступают в наш университет, постепенно снижается. Может быть, и подробно потом об этом поговорим, почему это происходит. Но открытие филиала состоялось, и это действительно большой учебный корпус. А второй корпус сейчас находится на этапе строительства, еще к реконструкции. Завершается реконструкция общежития, я думаю, в течение двух недель она будет тоже уже готова на 384 места. Ну и где-то порядка 360 ребят мы ожидаем, как контингент, это первый и второй курс. А второй курс у нас тоже будет, потому что на первый курс принимала одна из партнерских организаций наших в Джизаке, и они переводятся на второй курс уже в наш филиал. Вот, поэтому лицензия у нас на образовательную деятельность получена. Деятельность это отлицензирована. Соответственно, назначен директор филиала страны значит, нашего университета. Это Марат Вузулович Умаров, который тоже уже приступил к своей деятельности в Джизаке. И сегодня активно идет процесс по подбору кадров, педагогических кадров, по формированию уже расписаний конкретных, формированию баз практик. И я думаю, что ну, задача, которая была поставлена 31 октября, начало регулярного учебного процесса, я уверен, что эта задача будет выполнена. Вот И мы начнем успешный учебный процесс. Конечно, основной задачей, которая стоит, это окончательно формирование технической базы, это четкое определение с кадром, составом, и это обеспечение качества. То есть в целом организация учебного процесса на высоком уровне. Дело в том, что из тех программ, которые будут реализованы, четыре – это медицинские программы. И, безусловно, сейчас наш институт фундаментальной медицины и биологии озабочен, и совершенно верно озабочен вопросом качества, вопросом уровня подготовки специалистов, что мы должны понимать уровень ответственности, который перед нами стоит. Вот. Поэтому ну, уверен, что совместными усилиями мы все эти задачи решим. Тем более, что есть хорошая политическая поддержка, поддержка страны-ректора нашего университета. для Ренатчу Саифов сам лично был на открытии, тоже участвовал. И, безусловно, такой, такой уровень как бы поддержки со стороны президента, со стороны министра образования Узбекистана, который тоже присутствовал, со стороны ректора нашего университета, гарантирует, наверное, нам успех в этом начинании. Это же первый международный филиал зарубежный филиал Казанского федерального университета, да? Я бы сказал так, что это вообще первый филиал. Который... Вот я хотел спросить, другие вузы России представлены в Узбекистане своими филиалами? Ну, я вот, начиная с первого вопроса, значит, действительно, это вообще первый филиал, который университет в инициативном порядке создает. Есть, вы помните, что когда образовался федеральный университет, мы даже отказывались от ряда филиалов. А теперь мы идем как время собирать камни, время их разбрасывать. Но я бы назвал это тоже собиранием камней, потому что мы концентрируем усилия в Узбекистане в одном месте. И в этом смысле филиал в Узбекистане – это для нас очень важный шаг для нашего университета, потому что мы впервые получаем площадку такого уровня за пределами Российской Федерации. Я хочу сказать, что филиалы есть. Если мне задаете этот вопрос, он фактически уже там, порядка 14 филиалов российских вузов работает в Республике Узбекистан. Создавались они в разное время, работают они с разной степенью успешности, скажем так. Но надо сказать, что нет ни одного филиала вуза за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. То есть те вузы, которые создавали филиалы, mm -hmm. это вузы Москвы и Санкт-Петербург. Впервые mm -hmm. вуз за пределами Москвы и Санкт-Петербурга фактически создает филиал в Республике mm -hmm. Узбекистан. Когда вы готовились к этому открытию Джизаки филиала, вы же смотрели филиалы, которые других ну, московских и вузов, которые работают в этой стране. Что вам там? Какие филиалы вы обратили внимание? Что в них понравилось? И чем наш филиал отличается вот от других филиалов, других российских вузов? А, ну, Скажем так, что я могу перечислить несколько, по крайней мере, университетов, которые сейчас достаточно успешно работают. и Это, например, МИСИС. Который имеет свой филиал в Алмалыке и создавался филиал вместе с, по, при поддержке Алишера Усма, Бурхановича Усманова и его Алмалыкского металлур, металлургического комбината. Есть а, а, очень неплохой филиал, который был создан год назад у Российского химико-технологического университета имени Менделеева который работает с узбекской организацией «Узбек Химия Саната». То есть это химический, нефтехимический холдинг, который значит, там есть. Есть Губкинский университет, который работает с «Узбек нефтегазом» и так далее. То есть есть серия таких хороших филиалов, которые создавались. Есть филиалы меньшей степени успешности, скажем так, которые работают в большей степени на изучение коммерческой выгоды, прибыли которые в меньшей степени пользуются поддержкой, скажем так, правительства Республики Узбекистан. Вот. Ну, я не буду их называть, такие тоже присутствуют. Есть вузы, у которых есть приказ о создании филиала, есть лицензия, но фактически образовательная деятельность там не ведется. Такие тоже есть. К сожалению, есть ряд из 15, которые вот я сейчас сказал, из 15 вузов есть ряд вузов, которые закрывают свои филиалы, потому что просто не смогли реализовать более-менее успешную модель функционирования. Чем отличается наш филиал, я думаю, что он во многом нам удалось во многом, наверное, преодолеть и не допустить ряд ошибок, которые были допущены ранее при создании других филиалов, в том числе связанных с финансово-хозяйственной деятельностью, с документарным обеспечением образовательного процесса. Кроме того, наш филиал, конечно, пользуется очень серьезной поддержкой страны руководства Республики Узбекистан, политической поддержкой. Я сказал, что ну, нет, наверное, месяца, когда бы в него не приезжал либо министр, либо замминистр образования Узбекистана. Прямо на объект, да, который, где шел ремонт. И в ближайшее время мы ждем на объекте президента республики Узбекистан Шавкат Миромановича Он планирует посетить на следующей неделе Джизакскую область, которая является родиной действующего президента. То вот. есть, условно говоря, это как у нас бы ну, в Гензабинском районе открыли, или в да? Ну, да, было... да? Да, да, да. Вот. Определенная лояльность ну, высокая б... степень лояльность. Я бы назвал даже это не столько лояльностью, сколько вот необходимостью, большой ответственностью, скажем так, которая на нас ложится в связи с этим. Поскольку значит, среди ребят, которые поступили в этом году в нам филиал на основе конкурса, показали хорошие знания, есть в том числе ребята, которые ну, являются там детьми, скажем так, высокопоставленных чиновников, при этом приказали их еще раз хорошие результаты, но мы не знали об этом, то есть они сдавали конкурс, сдавали экзамены наряду с остальными, и это безусловно ответственность за учебный процесс, за качество учебного процесса, который должен быть выстроен, и мы не должны безусловно как бы что значит, посрамить Республику Татарстан и гордые горды бренд звание Казанского федерального университета Потому что такие риски существуют всегда, когда мы начинаем какое-то новое предприятие. И вот это такая большая ответственность, которая у нас ложится. Uh -huh. Вот вы, uh -huh. когда говорили о, тех, uh -huh. о филиалах других вузов, в частности, нефтехимического имени Менделеева и прочих, вот скажите, филиальная политика российских вузов, она подразумевает создание научно-исследовательских баз? Или это исключительно такая образовательная схема? Да. Безусловно, наука является важной составной частью этого процесса. Более того, вот есть ряд как бы, направлений, по которым мы работаем. С одной стороны, есть Министерство инноваций Республики Узбекистан, с которым у нас подписано соответствующее соглашение о сотрудничестве, даже два договора. В соответствии с этими договорами, например, вот в мае-июне к нам приезжало порядка 20 проректоров по науке вузов Республики Узбекистан, они проходили у нас стажировки в наших институтах. И они финансируют в том числе научную деятельность. У нас есть договоренность о том, что инициативы сотрудников филиала Казанского университета в части научных, научной работы будут поддержаны в случае их высокого уровня и востребованности со стороны Министерства инноваций. Это первое. Второе. В соответствии с постановлением президента Узбекистана мы должны будем создавать в том числе научно-исследовательские лаборатории на базе, на базе филиала Направление сейчас мы определяем, по которому мы пойдем. Но такие лаборатории должны быть созданы в течение текущего и следующего годов. Мы, наверное, думаю, что это будет связано с геологией нефтегазом. Это будет связано с медицинскими исследованиями, в том числе, поскольку медицинский блог достаточно большой. Вот. Кроме того, есть идеи проведения научных конференций на базе mm -hmm. филиала, в том числе связанных с математикой. Вот. Екатерина Сантурилова, которая тоже была на церемонии открытия, как раз эту идею поддержала. И, безусловно, я уверен, что Институт математики и механики будет, как бы, в этом смысле, ресурсной базой для проведения этого мероприятия на базе филиала нашего в Джизаке. Но и есть идеи проведения научных конференций в сфере медицинских и геологических значит, исследований. Я думаю, что со временем это случится. Есть также предложения по астрономическим направлениям. Дело в том, что рядом совершенно с Джизеком находятся горы, и там есть обсерватории в том числе обсерватории советского времени, которые в свое время принадлежали Академии наук Советского Союза, вот, которые вполне можно тоже задействовать в этом, в процессе. Вот, поэтому там, на самом деле, очень много перспектив и возможностей. Там благоприятный климат, там есть хорошие базы, я имею в виду, в том числе и вот гостиничная, и туристическая. Сколько вот эти город, там и горнолыжные курорты есть, в целом курортная зона практически на границе Таджикистана, в части езды от филиала. То есть это место, которое может привлекать, в том числе, ученых со всего мира, для того, чтобы там организовывать хорошие конференции. Сами узбеки называют это место узбекской Швейцарии, потому что действительно такой ландшафт очень похожий на, mm -hmm. на, на западноевропейскую страну одновременно. Uh -huh, uh -huh. Ну, ни одним джизаком, как бы жив Казанский федеральный университет в своей международной деятельности. Я знаю, что у вас был ну, целый такой цикл поездок да, по странам ближнего и дальнего зарубежья. Средняя азия Иран и что еще? И для какой целью, что вы там видели, что интересно мы можем предложить им, а не нам. Ну, давайте тогда продолжим. Вот действительно, до поездки, до открытия флиала мы также были в Иране. Вы его упомянули. Это страна, в котором в этом году были уже два раза. Поездки у нас первая была в июне месяце крайне состоялось буквально несколько, буквально две недели назад. Ездили мы туда с несколькими целями, но первая, самая важная, была связана с открытием подготовительного факультета на базе партнерской организации в Тегеране. Этот, эта сетевая программа подготовительного факультета, она позволяет ребятам, которые хотят поступать в Казанский университет, в течение первого семестра оставаться у себя в Иране, в Тегеране, для того, чтобы изучать русский язык, как иностранный, а на второй семестр, когда пойдет уже предметная специализация, они приедут сюда к нам на подготовительный факультет и продолжат у нас обучение. Тем самым мы снижаем для них издержки, связанные с первым годом. Они могут находиться у себя на родине, у себя дома, и ходить на занятия там, с понедельника по пятницу, там, условно, с 9 утра до 4 дня. Они учатся по нашей программе. Там есть наши преподаватели, которых мы рекрутировали в Иране. Это носители русского языка которые имеют которые прошли соответствующую программу повышения квалификации, переподготовки по русскому как иностранному. Соответственно, они по нашим программам и нашим учебникам, которые мы тоже отправили угу. на базе нашей цифровой платформы «Студерус» по изучению русского как иностранного, они будут обучаться в течение вот этого значит, семестра. Учебный процесс уже начался, порядка 50 ребят уже набрали. Вот, и мы ожидаем, что в феврале они приедут уже сюда, на территорию Российской Федерации для того, чтобы готовиться и дальше сдавать вступительные испытания. Мы обсуждали также вопросы, связанные с организацией тестирования русского как иностранного в Иране. Это тоже тема очень интересная, потому что много ребят выбирают Россию в целом для поступления, но с недавних времен есть обязательное требование в Иране, что если абитуриент хочет обучаться в российском ВУЗе, то он должен предъявить сертификат на знание русского как иностранного на уровне не ниже, чем А2 по международностями владения языками. И, соответственно, такое тестирование они ранее могли проходить только на территории Российской Федерации, открыв свой центр там, и мы надеемся, что мы сделаем это до конца ноября. Мы определили партнерский университет, это один из ведущих гуманитарных университетов Тегерана, университет аламе который как раз специализируется на филологии и лингвистике, языка, языка знаний. На его базе будет открываться такой вот сертификационный центр. Соответственно, проект соглашения уже подготовлен и прошел необходимый этап согласования. Тоже достаточно интересный проект. Еще одна тема, которая развивается у нас со времен прежней поездки, это тема, связанная с сотрудничеством в нефтегазовых технологиях. Мы посещали университет Шахида Бехэшти, ректор которого был у нас в июне месяце. И мы были у него в том же июне месяце в этом университете, мы планируем реализовать совместный проект по созданию исследовательского центра Казанского университета, университета шахида в сфере нефтегазовых технологий. Соответствующее соглашение тоже подготовлено, и там, уровень ответственности тоже определен каждого, каждой из сторон. Тоже тема очень интересная. Есть еще ряд направлений работы по медицинской тематике, по той же нефтегазовым технологиям. Есть еще два университета, с которыми мы работаем. Университет Амир Кабир, университет Шариф – это всемирно известные инженерные университеты, которые работают в Тегеране, они очень хорошо представлены в международных рейтингах. Вот есть направление по научным исследованиям с научно-исследовательскими институтами Ирана, которые тоже у нас постепенно реализуются. То есть с Ираном мы постепенно наращиваем обороты работы. Я думаю, что в течение года-двух лет мы выйдем действительно на очень хорошие значит, результаты, и тем более мы видим, какое количество ребят из Ирана сейчас приезжает сюда, в Россию, и к, конкретно к нам в университет. Мы сейчас становимся на вторым по численности э, иранской диаспоры студенческой в России университетом. Это уже цифры, которые достигают 800, не простите, не цифры, число, которые достигает 800 ребят, которые обучаются у нас. Они прежде всего выбирают э, медицинские направления, но в то же время есть определенные интересы к нефтегазу. Среди них, поэтому мы вот понимая, что есть запрос, надо приходить в Иран и работать в том числе и там. Mm -hmm. Я не могу не задать этот вопрос. Вы были в Иране в то время, когда там, и, возможно, до сих пор продолжается, просто это не так видно сейчас в, в средствах массовой информации, там были волнения. Там были волнения политические, ну, с очень серьезными политическими лозунгами, по сути. И студенчество там выступало, деле, по сообщению СМИ, как такая наиболее активная сила, которая поддерживала эти волнения, в общем, активно в них участвовала, с самыми радикальными политическими лозунгами. Вы видели там, присутствовали, какая там атмосфера? Что говорят иранцы? О чем думают? А, ну, прежде всего, это действительно такое молодежное движение, я бы сказал, и прежде всего женское. А дело в том, что если вы углубитесь первую причину, как бы этих, да -да -да, вот, там... скажем так, волнений, она связана с тем, что одна из молодых де девушек, которая не полностью покрыла волосы, была местной полицией нравов привезена в отдел Министерства внутренних дел, где после определенного контакта или взаимодействия с сотрудниками этих органов, она, к сожалению, попала на больничную койку. И а, после этого, к сожалению, она скончалась. А, действительно, волнения были связаны с тем, что были предположения, что, возможно, были какие-то физические воздействия в ее адрес а, предприняты. Но, а, по крайней мере, а та информация, которая доступна нам, она говорит о том, что у девушки действительно было плохое здоровье. И сам факт того, что она была задержана, и, к сожалению, то, что на нее действительно можно, оказывали какое-то моральное воздействие, а, привело к тому, что он вот, летально Закончился ну, этот период. Это да, Это повод. А далее, действительно, девушки, которые ну, как бы ее подруги, потом уже независимые как бы, сообщества женские, они начали выходить на улицу и действительно говорили о том, что необходима демократизация, возможно, отношений в целом к женщинам, к вопросам, связанным с там, с их одеждой, скажем так, и вообще отношением к ним в целом. Да? Хотя при этом стоит отметить, что, вот, ну, по крайней мере, наше пребывание показало, что вообще женский пол находится в привилегированном положении, прямо скажем, в Иране. имеют очень серьезные права, возможности то есть воздействие на мужчин в целом, в рамках семейных отношений в том числе. Я думаю, что в скором времени действительно сойдет на нет вот, волнение. Но при этом определенные шаги в сторону демократизации будут предприняты. Это, я делаю такие выводы По итогам, скажем так, диалогов, бесед с э, проректорами ряда, у, ряда университетов, с кем мы общались, которые достаточно глубоко вхожи как бы, в кабинеты власти, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. они говорят о том, что есть мнение, что здесь необходимо постепенно демократизация в обществе. Я думаю, что она постепенно будет проходить в течение этого периода времени. Как ответ на вот эту, mm -hmm. э, на, на этот запрос, скажем так. Интересно, Интересное ваше замечание, наблюдение. Вот вы упомянули о том, что из Ирана студенты, молодые люди, в общем-то, э, есть интерес к, к Казанскому федеральному университету, это этот интерес проявляется ну, э, в качестве студентов, которые сюда идут, уже 800 человек с Ирана, это очень, очень приличная цифра. И вы упомянули, что с Узбекистана поток уменьшился, например, студентов. Вот, э, почему с Узбекистана уменьшился, вы обещали мне об этом сказать, вот, на ваше наблюдение. И э, динамика вот, э, зарубежных связи по линии именно студенчества, вот что сейчас можно сказать? Есть какие-то отличия, есть ли какие-то тенденции, которые вот сейчас можно наблюдать? Ну, если говорить об Узбекистане, то речь, скорее, идет о увеличении предложения в этой стране. То есть появляется вот наш пример нашего филиала. Это плюс, допустим, 300 мест на первом курсе. А, собственно, таких филиалов, таких вузов новых открывается достаточно много. Одним своим постановлением, например, Шавказ открыл 10 педагогических университетов в этом году. Понятно, что там есть прием определенный, это ребята, которые ранее могли выезжать на территорию Российской Федерации, других стран, но в этот раз они остаются. В этом году mm -hmm. и далее они будут оставаться уже на территории Республики Узбекистан. Конечно, вопрос качества этого образования в новых вузах это сложно и так далее но э, в то же время вот эти эти эти движения скажем так они приводят к тому что ребят ребят все меньше и меньше выбирают как бы, зарубежные вузы в пользу отечественного образования это первый момент второй момент связан конечно с э, сложностями э, связан с конкурентоспособностью э, значит российских образовательных программ я сейчас говорю даже не о качестве а о э, финансовых вопросах э, укрепление рубля очень серьезно сказалось на конкурентоспособности российских вузов в текущем году, потому что цены выросли фактически в два раза на стоимость обучения. В переводе на местные валюты, в переводе yeah. на значит, конвенциональные валюты, скажем так, которые которым yeah. по yeah, вот, Поэтому э, это тоже сказывается определенным образом э, на, на, на вот этом балансе, скажем так, Ребята из Ирана, ну, медицинское образование, оно всегда было дорогим, и на самом деле родители, которые отправляют своих значит, ребят, своих детей, это обеспеченные родители. Поэтому для них такие колебания не, так, не столь существенны, а все-таки ребята из Узбекистана учились у нас на разных программах, и, кстати, не так много было на медицинских, они учились больше на гуманитарных направлениях, более дешевых, может быть, даже в некотором смысле. И для них вот это было особенно чувствительно, вот это колебание. Поэтому ребят из чуть меньше. Но ребята из Туркменистана, мы в этом году видим восстановление вот этого уровня 19-го 19 -го года до пандемийного. Потому что 2021 год действительно был очень такой непростой для ребят, потому что они не могли оплатить обучение, не могли выехать из страны по там, наци причинам как бы национальной политики в этой сфере, да, так, mm -hmm. куда более жесткого карантина, скажем так сейчас более или менее восстанавливаются отношения у нас и логистика стала проще появились рейсы долгое время Казань был вообще единственным городом куда летали самолеты из Ашхабада сейчас в Казань летает три рейса в неделю в Москву до сих пор два, насколько я знаю в санкт петербург один Казань до сих пор остается таким, с крупнейшим хабом для людей, граждан Туркменистана которые приезжают в Российскую Федерацию и конечно это благотворно сказывается на студенческой мобильности то есть ребята просто могут приехать. Ну и буквально недавно, я отмечу, у нас достаточно большая делегация, ездила в Туркменистан, это на научную конференцию, и Институт управления экономикой финансовой, психологии образования, Институт фундаментальной медицины и биологии. Очень хорошо приняли, и мы, там наши коллеги договорились о дальнейшем сотрудничестве. Вы знаете, что Туркменистан такая страна в некотором смысле сложная для взаимодействия, потому что есть определенные ограничения на государственном уровне. В то же время очень благоприятные у нас отношения с республикой, у них с республикой Татарстан с нашим регионом. Поэтому вот, благодаря в том числе хорошим отношениям между лидерами нашей республики и руководством республики Туркменистан у нас складываются такие благоприятные, благоприятные взаимодействия в сфере образования. В Новый президент молодой Туркменистана как-то это вот по Узбекистану было видно, когда с приходом нового президента, открытие пошло, политические какие-то очень интересные подвижки, в том числе мы видим в вузовском, по в линии вузовского обучения и политики. Туркменистан, что-то подобное замечали? Замечается, намечается ли? Ну, мне сложно говорить, намечается ли. По вашим и... ощущениям от кон контактов? Ну, мы видим, что интерес есть как бы интерес есть взаимодействию. Мы надеемся, что действительно такое открытие может быть случиться. Хотя надо сказать, что это все зависит от национальной политики, от национальных интересов той или иной страны, как они видят свое будущее, как они видят свое развитие. Я думаю, что у Туркменистана замечательное будущее, и современности будущее. Я думаю, что страна будет развиваться с новым лидером еще лучше. Вы посещали Казахстан? недавно там же очень интересный проект который потенциально очень интересный проект еще связанный с развитием филиалов возможно какие-то подвижки есть возможно какие-то интересные встречи с теми людьми которые со стороны казахстана поддерживали эту идею действительно вы помните был февраль месяц и президент республики кассанжи марки милич приезжал в российскую федерацию и единственным городом, который он еще посетил, был город Казань, а также Челны, Нижнекамск. То есть это одним днем он посетил значит, республику Тарсан, все наши крупнейшие центры. Почему это было сделано? Потому что в настоящее время в, Узбекистане, в Казахстане прошу прощения, реализуются вот этими нашими крупнейшими предприятиями инвестиционные проекты. Это строительство двух заводов КАМАЗов в Кастанайской области. Это строительство шинного завода Татнефтью. А, то есть это проекты, которые сегодня идут. И э, как только КАМАЗ зашел в Кастанай, как только были объявлены планы о строительстве двух заводов, сразу же э, поехали туда руководство вот, Махмуд Мазуч Ганиев, руководитель нашего челненского филиала, и они сразу же договорились о совместных сетевых образовательных программах с, с местными вузами по тем программам, которые будут необходимы для управления заводами, которые там строятся. Ребята, которые сейчас на сетевых программах учатся, они проходят практику в набережных Челнах на КАМАЗе, и, соответственно, к после по окончания обучения, они на, приступят к работе на этих предприятиях. Это uh -huh. хороший пример а, выхода на рынок а, предприятия и поддержки его со стороны образовательной организации. А, таких примеров немного, но они а, очень эффективно работают. И вот когда мы, кстати, с вами говорили о джизакском филиале, я, может быть, упустил, а, дело в том, что в феврале до этого, например, Республика Тарстана открыла технопарк, филиал технопарка «Химград», в городе Черчик, это Ташкентская область. Uh -huh. И президентом республики было дано поручение, чтобы филиал этого технопарка химического был открыт сейчас в Джизеке. Соответственно, вот, тоже, если это будет проект будет реализован, это пример, когда наш филиал будет непосредственно работать с предприятиями из Республики Татарстан, которые будут локализованы в этом технопарке в Джизаке. Mm -hmm. Ну, не только из Республики, на самом деле, mm -hmm. со всей mm -hmm. России, из других стран. Там просто льгот, э, налоговый льгот. Э, то есть, вот такие вот э, проекты нас очень интересуют. И если вы говорите о, фили, о филиале, то когда вот, президент, э, кажется, Жан-Маркемельевич был здесь, он проговорил о том, что и в Москве до этого он проговорил о том, что заинтересован в открытии филиалов университетов России в Казахстане. И уже в настоящее время открылись филиалы значит, МИФИ и Губкинского университета. Значит, и также обсуждался вопрос открытия филиала Казанского федерального университета. В качестве локализации был выбран город Шымкент на юге Казахстана, близко к границе с Узбекистаном. Очень населенный район, такой интересный с точки зрения значит, процессов, которые там происходят, экономического роста, который там сейчас идет. Там расположены в том числе один из университетов наших партнеров, Южно-Казахстанский государственный университет, mm -hmm. один из крупнейших вузов, вообще крупнейший по численности контингента вуз Казахстана который действительно выразил готовность оказать нам поддержку в открытии этого филиала. В настоящее время вопрос прорабатывается с Министерством высшего образования Узбекистана. У них, к сожалению, в августе, может, и к счастью, тоже произошло разделение министерства на Министерство просвещения, Министерство науки и высшего образования с идентичными названиями с нашими министерствами. И вот, к сожалению, у них сейчас там идет этот процесс значит, формирования новых министерств. Я думаю, что вот где-то к ноябрю мы вернемся к дискуссии с нашими коллегами относительно того, как мы дальше будем в этом направлении двигаться. Но надо понимать, что открытие любого филиала, еще раз говорю, это очень большая ответственность, это очень большие усилия. Это как рождение ребенка, вот, честное слово. Я часто этот пример привожу. И рождение ребенка – это всегда большие усилия, которые мама, папа должны предпринять. Для этого, в том числе, это ну, как бы ты отдаешь часть себя. По большому счету. Конечно. Мы можем дать раз в год, наверное, может быть, раз в два года. Но интенсивно и каждый год формировать филиалы это, – это неправильно. Мы должны все-таки брать проект, реализовывать его до конца, доводить до высокого уровня качества операционной деятельности в том числе. И далее, наверное, уже двигаться вперед. Поэтому мы не торопимся, мы идем планово, в соответствии с теми задачами, которые перед нами стоят. Безусловно, если страна Казахстана, страна наших партнеров, будут предложения в, в дальнейшей работе, мы их продолжим, эти дискуссии продолжим. В то же время хочу сказать, что в Шенкенте есть и партнерские организации, то есть предприятия, которые заинтересованы, есть инвесторы, которые заинтересованы в создании этого филиала. Но, безусловно, в основном нужна политическая отмашка, политическая поддержка. там, Если она будет до конца уже получена, вот тогда мы, наверное, будем двигаться вот в этом направлении. Раскройте нам еще географию ваших поездок в ближайшие время времени. О чем о, мы сейчас? Ну... Еще один проект, который достаточно интересен. Мы сейчас работаем а, с Турцией. А, тоже тема, которая нам кажется достаточно интересной. А вы знаете, например, что у нас в университете разработана платформа, я уже кратко о ней говорил сегодня платформа цифровая платформа изучения русского как иностранного. Она называется Студерус. Платформа, которую мы создавали, и в МИД вместе создавалась с подфаком в течение последних лет, потом и ФМК тоже подключился к этому процессу. Она предполагает ну, такой LMS, Learning, Learning Management System, что называется, систему управления обучением с контентом, с видеоуроками, с интерактивом, которая позволяет изучать русский язык. И в настоящее время мы договорились с рядом университетов, что они эту платформу будут использовать для обучения бакалавров. Вот есть в Корее, например, в том же Иране. Бакалавры, которые изучают русский как иностранный в качестве своей основной специализации. также как у нас изучают английские бакалавры, как филологи или лингвисты. Также у них есть в Иране, например, шесть кафедр русского языка в разных узах. Они тоже изучают русский язык в качестве основной угу. специализации. И они будут, например, нашу платформу использовать в качестве основной для обучения. И мы буквально в вот понедельник, на следующей неделе, правда, в записи, наверное, найдете, я не знаю, когда это будет, ну Ничего страшного. Да, да, да, То есть в понедельник значит, будет подписание. В ближайшее время у нас будет подписание договоров с Санкарским университетом об, об использовании нашей системы в подготовке их бакалавров. Тоже достаточно интересный проект, который мы в настоящее время реализуем. Куда, что, что мы делаем еще? В ноябре достаточно важное событие будет в Казанском университете. Это научный форум, форум молодых ученых стран Организации Исламского Сотрудничества. Вы знаете, что Казань в этом году была выбрана в качестве молодежной столицы Организации Исламского Сотрудничества. По линиям молодежи Республики реализуется большое количество мероприятий с участием например, президента, с участием глав правительств стран ОИС. Это большое количество всех собственно, исламских стран мира входит в эту организацию. И вот в ноябре мы будем проводить этот большой форум, на базе нашего университета, по четырем основным секциям, связанным с медициной, урбанистикой, образованием и геологией, и нефтегазом. Вот это мероприятие мы будем проводить, но кажется нам очень важным, потому что ребята приедут более чем из 25 стран мира на это, на это событие и будут рассказывать о том, какие исследования проводят молодые ученые от 18 до 35 лет. Приедут к нам на, на 4 дня. Мы сегодня будем с ними этим вопросом и заниматься. Еще одно направление, которым мы сейчас занимаемся, это тема связанная с, конкретно нас интересует Пакистан. Мы планируем туда поездку уже вот в ноябре этого года. Пакистан большая по численности населения страна, одна из крупнейших в мире. Пока нами не до конца освоена, скажем так. И вот мне кажется, это тоже одно из направлений, мы планируем в участии в выставке и ряд встреч. Там, в том числе с организацией Комстех, подписание с ними соглашения, вхождение с, на, на, на нашего университета в эту организацию, Комстех это фактически организация университетов и исследовательских центров при организации исламского сотрудничества. То есть вузы и научно исследовательские организации стран организации mm -hmm. исламского сотрудничества, входят в эту организацию и организуют студенческую и научно-исследовательскую мобильность среди университетов вот этих стран. Мы официально будем подписывать договор о вхождении в, этот, в эту ассоциацию. Mm -hmm. Мы первый российский университет, который будет входить, потому что Россия до сих пор еще не член ОИС. Она пока наблюдатель только этой организации. В то же время мы нам дали право войти на полных основаниях в эту ассоциацию. Мы будем ее членами. Это действительно здорово. И до конца года к нам уже приедут первые ученые. Вот мы договорились по линии Института вычислительной математики информационных технологий, которые начнут у нас работать. В данном случае с Пакистана, например, к нам приедут. Угу. Молодые ребята. Это еще одно направление. Ну, впереди нас ждет Самаркандский форум, кстати, ректоров вузов России и Узбекистана, 26-27 октября, в котором будет подписан ряд соглашений, в том числе, например, о создании центра Каюма Насыри на территории Национального университета Узбекистана, будет открыт центр. На научно-образовательной, татарской. Ну, сам же узбек... диаспора в Узбекистане да, сейчас сохранилась очень конечно. большая Кстати, диаспору. в Джизаке в Джазарской области, проживает об... порядка 7 тысяч татар. Mm -hmm. Во всем Узбекистане, по минимальным оценкам, около 300 тысяч mm -hmm. татар в настоящее время живет. Вот. И этот центр будет открыть, и перекрестно планируется создание на базе Института филологии, межкультурной коммуникации, научно-образовательного центра Мирзуа Лукбека. По узбекскому угу. языку и а, узбекской культуре. Тоже достаточно интересное такое вот а, угу. сотрудничество проект. Угу. Вот. Но у нас еще будут поездки в Азербайджан в скором времени, в Баку. Тоже там будет проводиться выставка. Тоже наши коллеги, туда поедут. Не я, но наши сотрудники, которые будут представлять наш университет а, в Азербайджане. Вот. Но это вот по-крупному. Безусловно, наши коллеги, наши институты очень активно проводят а, свою деятельность, а, будут еще впереди достаточно угу. интересные поездки. Кимха вот. Булатович, я не могу задать вам вопросы. Еще одного, который меня интересует, вот вы сейчас по нескольким странам ехали, да, и дальнего, и ближнего зарубежья, и в связи с тем, что у нас сейчас в России есть определенная нервозность, связанная с событиями на Украине, с участием там военных действий, которые там происходят в России, и э, мир разделился в оценках, да, и не везде мы видим поддержку. А россии в качестве ну вот в, в этом деле а это чувствуется как-то вы почувствовали что вот наш невроз он как бы там отражается а вы знаете, как сказать, вот, при, во время нашей поездки весной, вот сразу после 24 февраля, мы приняли решение о том, что нам надо поехать и возобновить, скажем, значит, уверение в готовности в дальнейшем сотрудничать и работать. Прежде всего, конечно, по тем странам, которые определили свою позицию как дружественную по отношению к Российской Федерации. И на первых этапах мы, конечно, встречали некоторые недопонимания позиции. Но вот сегодня, когда мы приезжаем, когда мы разговариваем, этот вопрос уже не является первичным. То есть сегодня мы продолжаем диалог в сфере образования, в сфере культуры, научного сотрудничества. И вот это, это не политики, скажем так, для нас. И мы всегда говорим об этом. Мы приехали сюда не обсуждать какие-то политические вопросы. Мы приехали для, не для того, чтобы продолжать то взаимовыгодное сотрудничество в сфере образования, науки и культуры, которое складывалось у нас годами. Uh -huh. а, и, безусловно, когда заходит э, вопрос, и беседа на эти темы, мы разъясняем позицию и университета и Российской Федерации по данным, тем, данным вопросам. А в то же время еще раз хочу сказать, что мы стараемся ну, несколько дистанцироваться от этого и, прежде всего, говорить об образовании о будущем поколении, о том, что мы должны поддерживать дружеские и взаимовыгодные отношения между нашими странами. В зависимости от того, как мы сегодня построим образовательный процесс, наше образовательное сотрудничество, будет зависеть будущее наших взаимоотношений между Российской Федерацией и данными странами. И, безусловно, этот интерес всегда первостепенен, он давляет над всем остальным текущим и приходящим, скажем так. Потому что ситуация, которая складывается сейчас, я думаю, что ну, через некоторое время мы, конечно, будем о ней вспоминать, но она уйдет в прошлое. В то же время те решения, которые мы сегодня принимаем о прекращении или продолжении сотрудничества, они будут сказываться и иметь гораздо более длительный эффект. Поэтому сегодня важно ни от чего не отказываться, поддерживать те отношения, которые у нас есть и складывались, и, я думаю, будут еще складываться, и двигаться дальше. Это наша основная позиция. Вот когда вы описывали географию контактов Казанского федерального университета вот последнего времени, да, обстоя... суровые обстоятельства подталкивают, ну, очевидно уже подталкивают нас вот этот такой глобальный юг. Да? Вот Иран, Пакистан, Иран, Турция, Средняя Азия страны, вот как бы локализовано в этой зоне интерес Казанского федерального университета и его международная деятельность, по вашим словам. Какие другие направления появились и говоря вот об этой зоне который локализован сейчас интерес мы там упустили две страны которые возможно тоже как-то казанский университет вот в последнее время какие-то были взаимоотношения контакты это таджикистан и киргизия вот угу. на два две части двух, двух вопрос в двух частях что называется угу. ну я во-первых хочу сказать что мы просто с вами говорили об этих странах поскольку там были визиты я бы еще отметил китай и вообще часть Юго-Восточной Азии, в том числе, например, Вьетнам, и Латинскую Америку. Потому что, вот, несмотря ни на что, Колумбия, Эквадор – это страны, которые до сих пор поставляют нам достаточно большое количество ребят. В этом году порядка сотни из Колумбии к нам поступило. Это, это далеко, но они сюда едут. И это действительно говорит о востребованности, качестве образования, о том, что не знает Казанский университет. Мы даже думали на будущий год открывать подготовительный факультет Латинской Америки. Потому что интерес присутствует. Это как в проброс. Китай пока, к сожалению, закрыт. Ряд провинций закрыты в связи с жесткими ограничениями. Но мы надеемся, что с Китаем у нас тоже получится двинуться дальше. Есть несколько идей, проектов, которые мы должны будем реализовать, я думаю, с Китаем. В том числе партнерские, связанные с совместными программами, открытие, возможно, наших каких-то центров, не центров, но каких-то подразделений на территории э, Китайской Народной Республики. Если говорить о Таджикистане и о э, Киргизии, то на, конечно, если сравнивать их с Казахстаном, Узбекистаном, уровень сотрудничества чуть э, по, менее интенсивный. Из Киргизии к нам достаточно активно едут, и вы знаете, что в последнее время мы тоже налаживали, активно э, значит, э, возобновляли где-то создавали новые отношения э, в этой Республики, ну, там мы же такие, как бы, прагматично смотрим на эти отношения иногда. Киргизия все-таки страна с небольшим, небольшим населением, с небольшой долей молодого населения. И достаточно хорошей обеспеченностью, кстати, системы высшего образования. Я имею в виду емкость в целом, достаточно неплохая. Бюджета там, конечно, немного бюджетных мест, но контрактные места там присутствуют. Контракт недорогой относительно Российской Федерации. И уровень платежеспособности, конечно, киргизского населения несколько меньше, чем, например, в Узбекистане. Поэтому Киргизия в целом нам, конечно, интересно. Вот сейчас в эти дни там находится, например, делегации Лабужского института. Они взаимодействуют с Ташкентским отделом образования по вопросам стажировок учителей Ташкентским по... или Бишкекским? Прошу прощения. Угу. И они взаимодействуют с Бишкекским значит, управлением образования по вопросам организации стажировок значит, учителей города Бишкека в Елабуге в течение этого года, следующего, следующего, следующего года. Это, кстати, то договоренность, которая была достигнута по итогам прошлогоднего визита делегации университета в город Бишкек. Вот. И сейчас это как бы возобновляется. Есть ряд предложений по организации сетевых программ, но пока они не полетели, что называется. По ряду причин, в том числе по вопросу цены, uh -huh. стоимости значит, этих, этих проектов. Таджикистан С Таджикистаном пока не шло таких предметных значит, разговоров, хотя ребята из Таджикистана к нам едут. Но Таджикистан и Киргизия в основном к нам приезжают по линии Россотрудничества, по линии квот, которые Россотрудничество uh -huh. предоставляет. Они, прежде всего, ориентированы на вот эту сферу. Я хочу сказать, что в этом году сфера вообще квот и вот представление квот взаимодействия Россотрудничества будет расширено. Вообще количество квот увеличивается. В, в этом году, в следующем году будет увеличено. Поэтому, я думаю, все больше и больше ребят из этих стран будет иметь возможность приехать к нам. Более того, есть ряд код, который будет предоставляться самим университетам по итогам олимпиад, которые мы будем проводить. Вот в этом году уже эти олимпиады скоро времени начинаются. И ребята в том числе из этих стран смогут участвовать, побеждать и на бюджетной основе поступать в наш университет. Угу. Скажем так, страны глобального запада, большого запада, в который включается, включает и Японию, да? вот Сейчас уже ну, какие-то... Сегодня, кстати, в Швейцарии заявили о том, что они хотят, чтобы вывести из-под научные контакты, межвузовские контакты с Россией. Там есть какие-то подвижки? Что сейчас происходит? Или забор выше-выше? Ну, надо сказать, что в случае Швейцарии это, скорее всего, связано с ЦЕРНом, который действительно на регулярной основе привлекал, значит, научных исследований, молодых ученых, в том числе, из Российской Федерации. И даже из Казанской Федеральной Университеты. Из Федеральной. Казанского это... университета, ездили, да, ребят. Поэтому они действительно чувствуют этот дефицит. А, тут вопрос уже политический, насколько нам это нужно сейчас, в настоящее время. Но я думаю, что правильное решение будет принято. А, если говорить о э, значит, европейских, американских университетах, то надо сказать, что индивидуальную мобильность никто не отменял. То есть европейские университеты до сих пор принимают еще не о Казанском даже федеральном mm -hmm. университете, а в целом а, молодых ученых, студентов из российских университетов, но делают это на уровне индивидуальной мобильности, то есть индивидуальной договоренности университета с конкретным физическим лицом. А, если ранее мы делали это в рамках совместных сетевых, иных образ... дво... программ двойных дипломов, и было это на основе взаимоотношений, скажем так, двух юридических лиц, то есть Казанский университет, mm -hmm. плюс какой-либо из Европейских университетов. То в настоящее время все это спущено на уровень конкретного студента, скажем так. Ну, я понимаю, да. Да. То есть те студенты, которые ранее должны были приезжать, например, в ту же Великобританию или Финляндию на основе договоров между двумя университетами, сегодня ездят и получают тот же контент, то есть та же программа реализуется, но уже в рамках взаимоотношений европейского университета с конкретным студентом ну, например, Казанского понимаю, университета да. или другим. И уровень вот эта интенсивность на самом деле, она, конечно, чуть снижена, снизилась. Но скажу так, что до сих пор поездки эти организуются, группа ребят выезжают, возвращаются обратно, и вот те договоренности, наверное, которые были взяты нашими европейскими коллегами в рамках наших совместных программ ранее, они реализованы. То есть нет ни одного, наверное, университета, который бы сказал, нет, все, до свидания. Мы не будем с вами продолжать взаимодействовать угу. по совместным программам. У меня заключительный вопрос. Михаил Владимирович, вот... Э по вашим личным ощущениям, какое из направлений международной деятельности Казанского федерального университета сегодня да, вас наиболее вдохновляет? Вы видите наибольший потенциал, куда вам интереснее а, вкладывать силу энергию свою? Вы знаете, меня вдохновляет, наверное, в том числе, работа не только с образованием, но и с наукой. То есть, вот если мы действительно хорошо продвинулись в сфере интернационализации образования, один из ведущих в России университетов в этой сфере, то меня очень вдохновляет и интересуют проекты в сфере науки, экспорта технологий, взаимодействие с работодателями. То есть, если мы сможем правильно выстроить систему не просто экспорта образовательных услуг, программ, а связка образования работодатель uh -huh. за рубежом, если мы сможем там присутствовать и в отличном взаимодействии с местными предприятиями, выходить россий Республиканскими или с российскими предприятиями на зарубежные рынки более активно. Вот такие проекты уже комплексные, их реализовывать гораздо более интересно, потому что они дают синергетический эффект. Если говорить о месте приложения вашего вдохновения, то это Узбекистан, правильно понимаю? Ну, это один из примеров. Есть Казахстан, в принципе, и я думаю, что со временем может быть и Иран. Есть, кстати, пример еще и другой страны Египет, который мы тоже не обсуждали пока. Uh -huh. Тоже тема, которая у нас, нас бередит нашу душу, скажем так, потому что есть договор с одним из крупных очень инвесторов, и планируется поездка в КАИР в конце ноября, руководство нашего университета. И мы надеемся, что проект все-таки на будущий год будет реализован. И там тоже пример такого взаимодействия с хорошим, крупным инвестором. Да, то есть это не просто там, вузы, какие, с которыми мы работаем, хоть при всем уважении uh -huh. к университетам, хорошим университетам Египта, но это такое частный бизнес, который заинтересован uh -huh. как бы, в работе с университетом. И вот такие проекты, когда есть такая заинтересованность, в том числе и со инвесторов, она действительно интересна. Потому что это говорит о том, что университет способен предложить, в том числе, успешный бизнес-проект. Не только там благо для конкретных семей, физических лиц, но это может быть интересно с точки зрения взаимодействия с бизнесом. Uh -huh. Ну что ж, Тимхан Балатович, Время нашей программы подходит к концу. Я попрощаюсь с нашими гостями. Но перед этим я еще раз представлю нашего гостя. Это проектор Казанского федерального университета по внешним связям Альша Тимирхан Булатович. Я ведущий журналист Рустам Вафин. До свидания, до новых встреч. Всего доброго.